На что нужно обращать внимание при покупке бриллианта? Во-первых, это должен быть бриллиант, а не его заменители. Стекло, Зваровский, Муассанит, цирконий. К сожалению, один из трех самых распространенных тестов на Муассанит не реагирует и дает ответ. Бриллиант. Все доморощенные способы посмотреть на газетный лист и так далее хороши, если делаете это регулярно, как и любой другой навык. Искусственные бриллианты. Если вы в курсе, что это искусственный, нет проблем, покупайте на здоровье. Бриллианты, частично заполненные стеклом, методика Ягуды. Я категорически против их покупки. К сожалению, сертификат GA столь любимый в России и на Украине, не очень внятно указывает на эту методику. Для исключения подобных камней лучше ориентироваться на сертификат HRD. Бриллианты, цвет которых был изменен с помощью высокого давления и высокой температуры. Если вы знаете, что это такое и покупаете существенно дешевле, ваше решение. When you buy a diamond, I think when you buy a diamond, you feeling to him. You want to give him something real. Something real that will always keep his value. When you buy treated diamonds or laboratory growing diamonds, and it doesn't matter if it's color treatment or quality treatment, you are giving illusion. For someone that you truly love, you give real thing. If the relation is for long term relation, you buy a real diamond. If it's just relation <laughs> for a short period of time, во многие приличные магазины такие камни просто не заносят, чтобы не запачкаться. Я не участвую в сделках с подобными камнями. Точно так же, как не торгую наркотиками и не ворую деньги у нищего слепого на улице. Сертификаты бриллиантов бывают разного качества. Безусловно, доверять можно только характеристикам, указанным в сертификатах HRD и GIA. Это все было про негатив. А к чему же стоит стремиться? В твоей огранке в сертификате указано как. Должно быть отличное или очень хорошее. При хорошем или слабом качестве огранки бриллиант не будет блестеть. Да, немного дешевле, только блестеть не будет. А он брит. То, что должно блестеть, бриллиант. You can see the difference between a diamond with a beautiful cut, or excellent cut, like we call it in professional language, or just a good or fair cut. The difference actually is by the reflecting of the color, the reflecting of the fire of the stone back. Excellent cut diamonds is when you actually you take the diamond, and it doesn't matter if it's set in a ring, or it's set in a ring, earring, or in pendant, in every movement, it will play with the light. It reflects you back the colors and the beauty of the stone. When the diamond is less beautiful, concerning the cat. I'm always thinking yes, concerning the sure, cat sure. there will be a beautiful reflectment but certainly the fire that you get from the stone won't be exactly the same. Mm -hmm. The question is are you looking something good? Are you looking something very good? Or Are you looking something very excellent? Like everything in life if you buy goods, goods stay good. What is the difference between the excellent and et... good? Мы говорим о разнообразии в катастрофе, только в катастрофе, даже если мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы говорим о том, мы говорим о том, что мы это может быть 10-17%. И это довольно много, но тотал эффект тоже совершенно другой. Чистота желательно не меньше, чем Very Small 2. Камни EF абсолютно чистые – это инвестиционные камни. Они слишком дороги для использования в ювелирных изделиях. Между этими двумя границами, EF и Veris Mold 2, то, что хотите и можете позволить по толщине вашего кошелька. Цвет должен быть такой, чтобы по сравнению с вашей оправой камень не казался желтоватым. Соответственно, в желтое золото можно купить камень пожелтее и улучшить другие характеристики. И только когда вы выполнили все предыдущие требования, Качество огранки, цвет, частота. Вы решаете, какой камень по весу можете себе позволить по толщине вашего кошелька. Запомните, вес это последнее, что вы определяете.